Мы точно не, не, не стараемся написать обо всем, лишь бы написать. Ну, в смысле, у нас должно быть о каждом событии, хоть как-то, оно должно быть покрыто, вот материал должен быть там. А, у нас подход, мы должны, мы, мы все-таки стараемся выбирать, что интересно действительно, что действительно важно, что действительно круто, и писать об этом. А, то есть акцент вот в эту сторону от, от количества Качество. Мне кажется, что у нас отличаются стандарты в журналистике в смысле выбора тем и в смысле языка, ну, язык это прям отдельная отдельная тема в украинской, в украинской, в украинской журналистике, да, там, там все довольно сложно той ролью, которую играет в блоге юзерский контент точно, тем, какую какой важную роль у нас играет мобайл и наши приложения, mm -hmm. Важно. мы не считаем, что спорт заканчивается вот в 90 минут футбольного матча или там... 60 минут баскетбольного, каким-то на площадке, на, на поле, все, да, все остальное. Спорт это то, что происходит за его пределами. Спорт это то, что происходит в Спорт это музыка, которая связана с спортом, спорт это политика, которая влияет на спорт. Это все интересно и важно. И э, то, что, что нас любят конкуренты, и там, ребята, которые как-то. Э, Читают на читают, но как-то какие-то другие издания любят, что вот, ну что это у вас там, не знаю, какие-то девушки на сайте, что это у вас, какие-то ну, коты, политика. Как это вообще? Это же не спорт. Спорт это вот-вот-вот-полузащитник ну, на левом фланге. А мы так не считаем. Это не значит, что мы не пишем про полузащитника на левом фланге. Это значит, что мы пишем про все, с какой бы стороны у них к спорту ни подходило. Потому что это самое крутое в спорт, на самом деле. Витископ. спортивные видео.